В принципе, у нас была возможность потренироваться, этого было достаточно, чтобы обновить свои знания. Ну, я после школы сразу же в армию пошел, потом после армии уже поступил в Казанский университет, но это как бы военное уже воспитание, патриотическое воспитание, патриотизм. Мероприятие направлено на развитие патриотизма, что, собственно, мне интересно. То есть я являюсь патриотом своей родины. Больше всего, наверное, разборка-сборка автомата, но это самое интересное для юноши, я так думаю. Здесь такой шанс попадается, то, что ты можешь был один день в армии, это вообще, можно сказать, мечтая А вообще желание есть такой отслужить? Да, есть. Я хотел после, когда закончил, пойти служить. На самом деле желание и до этого было, но теперь, после того, как получил какие-то практические навыки, желание появилось еще больше. Важной частью является и строевая подготовка. Без правильно поставленного строевого обучения трудно добиться четких действий солдатов в современном бою. Срок службы в армии сократился до одного года, и поэтому все призывники должны приходить, имея какой-то практический опыт.